Это прямые, это тексты создать, понимаете. В начале всякого творения формируется нить жизни. Духовная струна, которая есть у всех, кто устремлен к созиданию. это струна – звук, который безмолвен. Вот как он говорит, да? Звук, который безмолв. То есть он умеет буквально в двух-трех словах передать такие глубокие физические понятия. Ученый бы целую книгу на этом написал. Он в двух словах, даже это не полное предложение, он умеет такие вещи передать. Это звук, у которого нет внешнего проявления но есть смысл, соответствующий внутренним хранилищем знаний человека и открывающий их своим молчанием. Значит, в каждом человеке эти знания уже есть. Ну, это как библиотека, в которой есть дверь, но мы не можем в нее войти, она закрыта. Но если у вас появляется божественный голос, а вот это и есть божественный голос, дверь библиотеки открывается. Это ключ к этой двери. То есть почему мы собираемся, почему мы слушаем то, что говорит Отец? Потому что Его словами открываются двери наших внутренних хранилищ, библиотек, хранили знаний. Но у меня вот потом был очень интересный момент, вернее раньше это, я думаю, что это к месту будет комментарий, я попал в такую библиотеку, отец отец меня был, Это не сам туда попал, отец, в я вошел, там стояли стеллажи с книгами, гигантские стеллажи в высую как потом выяснилось, что все урешаемые дни ровно не То есть, каждый неровный это гигантский набор Я в него вошел, меня вдруг потянуло какому то стеллажу. Я туда топ-топ-топ-топ подошел, рука сама тянется, кое-что немного выше меня роста, вот она на полке стоит. Я ее беру, на блоге все написано, что такое. Внутри ничего нет, а там автор стоит, все, все моя фамилия, да. подходит отец, берет у меня из ставит на место и говорит, это книга, которую ты еще не написал, понимаете, там уже у него в будущем стоит книга еще не написанное в настоящем. Там уже все есть в этих библиотеках, и будущее, и прошлое, и настоящее. Вот, к этому тексту подходит. Видите, как он соотносится? И уроки, которые он давал, и тексты и смысл. Бина, хоп, и формируют струну, способную излучать светотворение. Через терпение, разум, мудрость и любовь. Терпение, разум, мудрость, и любовь. Через них только она может звучать. Значит, мы должны наработать это качество, чтобы это все зазвучало. Не наработаем, не зазвучит. Это всего лишь одна струна звука Вселенной. Но этот звук является основанием для образования цветов радуги. Одна, единая нота созидания, в которой есть все движения жизни, и музыка счастья обладание жизнью. этот первоначальный звук творения – самый близкий к Богу. Когда мы звучим как Бог – и это больше, чем любое наше движение, чем любая наша мысль. Потому что в этом состоянии мы начинаем воспринимать все миростроение, как его воспринимает сам Бог. Здесь тоже очень интересно. То есть мы общаемся с Отцом Небесным, а Он очень говорит, как Бог. А кто Он? Он и есть Бог, Он и есть центр этого но центр значит в его представлении слово Бог это нечто большее, чем даже он сам здесь очень интересные вещи, я специально вам делаю такие ну, как бы, комментарии, чтобы вы воспринимали, потом вы будете разбирать этот текст, воспринимали его в таком контексте что каждое слово каждая строка это отсылка к каким-то другим Понятием и пониманием и видим хрустальные корни древа жизни которые определяют физической реальности и отца и сына и святую мать святую мать а дух у нас какой? святой значит это женская компонента Отец, Сын и Дух Святой. Дух соединяет Отца и Сына. Понимаете? То же самое на всех уровнях. Берем атом, Протон, Отец. Электрон, Сын. Протон всегда положительно заряжен, электрон отрицательно. Что между ними? Нейтрон в все сгармонизировано. Положительная энергия, отрицательная То есть энергия Сына и энергия Отца в нейтроне в Вот вам и семья, кстати. Знаете, как все эти уровни выстраиваются? То есть их надо понимать, что, говоря об одном, дается ключ к очень многому другому. И видим путь, который зарождается, продлевается и ведет в сердце истинного человека хрустальные звуки понимания, усиления и любви. Термин истинный человек. Еще один комментарий к пониманию, почему я Например, на этом сразу же, когда появляется естественный человек, мы были с Игорем Орепием, мы же варьем, проходили это, все время, как говорится, в указан. И вот мы были у отца в том пространстве уже, он нам сказал, я точно такой же, как вы, но в другом пространстве. И мы оказались в этом пространстве, в другом. И мы что увидели? Там нет солнца. Нет солнца, а все светло. Свет есть, солнца нет. Мы обратили на это внимание. Потом мы обратили внимание, что у отца нет тени. А он наши мысли все читает. Это не проблема простая. Он говорит, вы правильно заметили. Источник света – это я сам. Можно такие мысли от этого выстрелить. Вот простые слова: источник света я сам. Потом он говорит: у меня нет тени, потому что я истинный человек. И здесь смотрите, истинный, истинный человек он себя обозначил как истинного человека, и он сказал: у меня нет тени. А у нас тени у всех есть. Почему? потому что он находится по ту сторону Солнца, в той реальности, сверхсветовой. Mm -hmm. Солнце разделяет на сверхсветовые состояния и досветовые состояния. Понимаете? Это водораздел ⁇ Материальный мир ⁇,⁇ Небо ⁇,⁇ Дом ⁇,⁇ Дно ⁇ небо Мы на дне неба, материальный мир, нам поэтому дана и материя. А там этого нет, и тени нет, поэтому. Там именно у нас... Понимаете, какие смыслы за всем этим открываются дальше? Сливаясь в сердце человека в триединый аккорд, хрустальные звуки заживает в груди новое золотое солнце вечной жизнь». У нас есть внутреннее солнце, золотое солнце, солнце два. Можете так посчитать. А зажигается оно только в триединном аккорде. Опять триединный аккорд. Сам по себе никто не заживет. Всем надо соединиться. Нас учат этому соединению. Нас учат не доминировать друг на друга, не подавлять друг на друга, а взаимодействовать друг с другом и помогать друг другу. Потому что мы, например, когда там проходили без нужда от, мы ее переходили втроем. Я, Игорь и Григорий Петрович, мы втроем проходили. Если бы не было поддержки, мы не прошли. По одному не пройдешь. То есть нас учат помогать друг другу, взаимодействовать а не подавлять друг друга, не воцаряться друг на друга. Тепло этих золотых лучей стали ощущать и земля, и природа, и океан. Всюду образовались родноцветные радужные облака, а из них пошел радужный дождь. И капли, которые падали на землю, Воды людей меняли все, к чему прикасались. Благодаря этому тело людей стало ощущать состояние мирового океана, земли, природы. И отзываться своим разумом на любые возникающие проблемы. То есть нас учат откликаться разум на проблемы всего космоса, природы, земли, галактик, вселенных, всего. То есть мы не должны быть как бы, ну, только настроенными сами на себя. Мы должны понимать слово ответственность как ответственность за весь мир. Стало понятно, мы несем в себе все жизненные силы космоса, как и космос несет в себе нас. Потому что и то, что в нас, и то, что вокруг нас, все стало общим пространством жизни, восстановив в Боге общую, вечную, неизменяемую связь космоса и человека. Опять видите, вечное. Неизменяемая причем связь космоса и человека. Это говорит нам и о том, кто мы. Подсказывает наш статус. Нам все время объясняют, что мы какие-то туфельки, инфузории, инфузории плаваем в лужице. А он нет. Он оказывается как. -то. Потому что, ну как может быть Бог-отец без Бога-сына? Если отец, то должен быть сын. Если сын, то должен быть отец. Нерасторожимая связь. И эту связь установил он сам. И это гениальное на самом деле решение Создателя. Почему гениальное? Потому что у Бога нет проблем. Он решает любую проблему. Если у него нет проблем, что происходит? По закону, научно. Он коллапсирует сам себя. Коллапс. Чтобы избежать коллапса, у Бога есть дети. Есть о ком заботиться. Понимаете? Забота о детях наполняет его повседневность, если может остаться определенным содержанием то есть он никогда туда не коллапсирует потому что ему есть о ком заботиться о своих детях ощутите себя детьми Бога все вы мечтали быть в детстве графинями, принцессами принцами а у вас статусы гораздо более высокие вы дети Бога. И это уже не мечты, это реальность, только надо в себе это установить, потому что вот так, я вам сказал уже сразу, раз, встрепенуясь, о ну кто оказывается? Так не пойдет, это надо очень постараться, чтобы установить в себе эту истину, потому что это говорит Бог. Я тоже не верил. Сначала, когда встретился с отцом, он мне говорит, ты же сын. Я в недоумение впадаю, как это? Кто я? Ну То есть, Мукашка ты и кто ты, отец? Он мне говорит, ну это же я тебе говорю. Какие тебе еще свидетельства нужны? И Игорь Орепев стоит, Лицо милицейское делает, недовольный мною, что я так это возражаю, а тело говорит, ну ладно, пусть Абхадий побудет еще немного человека, раз ему так нравится. Вот, можно сказать, сам выпросил. Но я не жалею, потому что надо же передать это все даже тоже отец сказал передай эти знания людям. Это было прямое его указание. Это была целая церемония. Там были святые, старцы, которые утроны. Сам отец проводил его. Вот, есть сокровные обряды, там гелеемарот. Вот это все делал отец и говорил: вы посланники мои, передайте эти знания людям. Это была целая процедура просто так собрались вот коварно говорит ну давай ребята лети на землю неси подмышкой тут книжки нет это была целая очень серьезная церемония и вот он, он так и сказал вы посланники мои. вы не только я Григорий Петрович и Григорий Витальевич, но были мы вдвоем с Игорем Витальевичем, но мы знали, что Григорий Петрович был раньше отправлен с этой миссии, это он нам сам сказал. это Вернее, показал. Он просто голограмму развернули, но мы не знали, как он его отправил. Поэтому у нас никогда не было сомнений в том, кто есть Григорий Петрович Горбаков. Вы же видите, сейчас вот уже и решение судов поотменяли по нему. Пошел процесс-то. Много можно было насочинять, но время приходит, и вот начинают задний ход давать, а то ли еще будет. Стало понятно, еще раз повторю, мы несем себе все Жизненная сила космоса, как космос, несет в себе нас. О. Тень выходит из человека, вот опять мы тень поношли, и пятится от него. Свет нарастает в золотом сердце, и от этого света ежится, и удаляется от него тьма который не может выдержать его давление. Свет идет вглубь Земли, распространяется по всей ее поверхности, и у людей во взоре появляется и нарастает детская бесстрашие. Двенадцать детское высоких сущностей космоса проявляются вокруг Земли. Они обрывают и собирают паутину с палецов Земли и сжигают ее. Благодаря этому на Землю, на землю прорывается водопад многомерного света. Рядом с ним появляется высокая женщина в белом одеянии, протягивает свет руки и берет из него внезапно возникшего Ребенка. Ребенок радуется Ее рукам и Ее объятиям и быстро растет прямо на глазах, очень быстро он вырастает в настоящего великана, берет на руки Свою Небесную Мать и сам несет ее во Вселенную, смеясь и радуясь своим возможностям в поле действующей реальность. Каждый термин – действующая реальность, то есть есть значит еще и не действующая реальность. У нас по этому поводу была, ну вы, наверное, знаете в интернете, там Бронникова часто показывает это, он все лучше. там, причем не стесняясь говорит людям, я великий обманщик, я, говорит, такой обманщик, что сам себя могу обмануть. А люди приходят и, и <свист> слушают. У нас же с ними были столкновения. Я в книгах вот об писал. Вот. И, и тут тоже был очень интересный комментарий, который проясняет вот этот термин действующая реальность. Отец по поводу его сказал: его и его команда. Там он не один, там своя команда у них теперь начинается бесполезная жизнь, вот как сказано, бесполезная жизнь. На Навстречу новому богатырю Вселенной выходит Создатель и протягивает ему руки на ладони В ладони которой сияет музыка и большая прекрасная жемчужина. И отец говорит, эта музыка даст тебе высшие настройки организма, ясновидение, яснознание, ясночувствование, яснослышание. вы видите сколько ясно, да ясно понимание и любовь, которые приведут тебя к божественному восприятию мира, к новому качеству тебя самого. То есть это переход в новые качества самого человека. Это открыто для каждого. К распространению твоей души в фазу вечности, где фаза это тоже этап развития. Хотя в данном случае очень длительный. Ведь даже если ты стал Богом, человек, который есть путь к этому состоянию себя, никуда не исчезает. Посмотрите, сколько смысла в этих словах, они какие глубокие. Вот в Германии вышла книга, там же издали много моих книг. И там э, очень известный берлинский философ, доктор Философский Таук Бёрн, написал книгу о моих книгах. И, и, и главное, что он отметил, он говорит, не может так человек говорить. Эти тексты как бы возникают сами из себя. То есть это ученые уже. Отмечают, что эти тексты не могут появиться благодаря сознанию человека. Ну как можно так сказать? Ведь даже если ты стал Богом, значит мы можем стать Богом. Человек, который есть путь к этому состоянию, себя. То есть Бог это состояние человека, потенциальное никуда не исчезает. Стал Богом, но человеком тоже остаешься. Вот откуда термин Бога человек. Если вот скользить по этим словам, тут, ну, не знаю, чего наберешься. Наберешься ли ума. А если не скользить, вот глубоко в них вдумываться, ведь какие перспективы открываются? Подумай об этом, мой мальчик, и постарайся понять, как одна форма жизни переходит в другую, и куда они все направляются. Мой мальчик. Трижды дедушка. «Прислушивайся к молчанию, пока не начнет в тебе колыхаться то, к чему ты прислушиваешься». А здесь уже технология. Опять, начало этого текста, помните? Звук, который безмолвен. Прислушивайся к молчанию. не начнет в тебе колыхаться то, к чему ты прислушиваешься я смотрел на жемчужину которую держал на ладони отец и видел в ее глубине песчинку с которой она начиналась и отец подтвердил это ее корень из кварца кварца, вон везде но, оказывается, этот песок – начал жемчужин. Маленький хрусталик, который вырастает в большую космическую жемчужину. И каждый, кто растет, возвеличивает своим ростом того, кто его взращивает. скажем дальше он говорит у меня нет никаких начал ну то есть он предвечен ну, понятно это и говорят и у меня нет никаких начал а у тебя есть начало твоего осознания как только мы начинаем себя осознавать это наш начало пока не осознаем мы бессознательны тем бы тут себя не читали хоть и академик если себя не осознаешь ты бессознатель прислушивайся к молчанию слушающий бога и пойми что начало жемчужины это маленькая песчинка, с которой начинался наш взаимный резонанс. Резонанс. Вот отец дает технологии, разъясняет, что надо делать, как надо делать. Мы это делаем, ну так же, как мы сейчас Николаю Николаевичу пытались помочь. Мы не пытались, мы помогали уже реально, это слово «пытались» неуместно. Мы помогали, Николай Николаевич, это резонанс, потому что отец тоже нам всегда помогает. Мы хоть и на территории свободны, то есть мы свободны изначально, но, но я уж по секрету вам скажу, все равно отец из-под тяжка нам всегда помогает. Даже препятствия, которые он создает, на нашем пути, это помощь, ну как помните в этом популярном фильме, туда ходи, сюда не ходи, снег упадет, башка попадет. это же тоже подсказка и помощь, то есть он нас останавливает, вот заболел, а вот чего-то ты не туда пошел, это помощь на самом деле. Если прислушался, понял, что-то в себе переосмыслил, любая болезнь идет, любая, хоть рак вот у этого товарища академика, хоть инсульт это у другого академика, я уж так про себя, вроде тоже академик, как говорят в академике, хотя я, честно говоря, большего позиции потому что Академия проповедует. Печинка должна войти в резонанс. Когда вы на него откликаетесь, вы становитесь богатырями. Подумай об этом. Я стал об этом. такой текст откровения. Его нельзя читать как интересную книжку. Хотя, видимо, это тоже интересно, он плакат висит, это зарубежные уже издания этих книг. Хотя этот плакат уже устарел, нужно уже, наверное, еще три добавить таких плаката. Потому что книги выходят просто по всему миру. Все новые и новые страны. Канада вот такие тома стала издавать, вот, без привлечения, вот такой толщины тома стала издавать Канада. Франция, ну, Франция придерживается этих форматов. А Канада решила, почему-то очень вот такой. Все под одну обложку, знаете. Везде, по всему миру это идет. Расширяется. Все больше и больше людей начинают отзываться своими сознаниями на те знания, которые в этих книгах. Встает вопрос, почему? Каждая книга – это структурная часть общего проекта. Вот как сефира древесной жизни, ну то есть сфера, сефира – это сфера, это структура, и мы каждой книге рассказываем содержание этих сфер, ну, по крайней мере, так, как мы их увидели, потому что там знаний столько, что вряд ли только наше восприятие исчерпает это знание. Тут нужны идут. причем мы уже заранее знаем, что каждый, кто будет проходить эту сферу, у него будет Своя информация, свои книжки напишут, потому что это не повторяется. Бог никогда не повторяется. Вот еще интересный момент. Никогда Бог не повторяется.